Чувствуете тут дзем. Это назревает челлендж, блядь. Сегодня будем готовить яичницу кому-то на голове. Два проигравших. Пенальти и удар с наката. Сегодня я буду шеф-поваром, который приготовит яичницу по-французски. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, на какое наказание сыграть. Приятного просмотра. Начинаем. Кто же будет в виде девяточки сегодня? А? Может быть, это будет Тема. Двоечку не хочешь собрать? Ну давай, сейду, Думбия. Тебе страшно? Нет, я сосредоточился. Сосредоточился? Да? Правильно. Блядь. Давай. Мяч, Специально, чтобы ты боялся. Боюсь, ебали, страшно. Туда его. Очень страшно. Туда его нахуй. Сидит. Да пиздит там, блядь. Блядь! Ебать тебя пиздал даже, нахуй тут пропустил. А я щас не забью, нахуй. Дайте я там пайдер дам. Бля, ебать, лождик солнышко, ебать. Только в России так и пиздец. Пока КамАЗ едет, я быстро, Но блядь. там еще мороз морозку едет. Специально посмотрел туда, чтобы он винул сюда, нахуй, уверенно. Давай, Янка, что? Что скажешь перед своим ударом? Сейчас мимо нахуй, такие вообще не получаются. Страшно. Страшно. Общем, Давай. Сильно, сука. Вот именно поэтому Кузя пошел давайте я ему сейчас также смочит, буду накатывать. Ой, бля. Ты сильно, катишь, дура. Мне сильно летел бедро Бедро! Удар, конечно, говно, но... Гол говном не пахнет, как говорится Блять. Да, да Не, жестким! Но не ноги! Блядь. Жестким накатиме, блядь! Я как ебанул, сука, прям в бывает. елку махну Я наебал, блядь, в последний момент. я Готов? Давай, сабдек туда. Сдек. Ой, Конечно, такие ноги такой пузо держать не могут нахуй. Чего ёбать? Как он Как косилка нахуй ебаная? Нахуй! Братулеч! Мари, бьют у Даны. Своему однокласснику. Забью И он тебе не одноклассник сейчас в челлендже. Нет, сейчас не одноклассник. Мы с ним разошлись, ебать, четыре года назад там. Как море в кадре. За, да. За два минус два, нахуй. Ебать, я ч тёмно в этом ролике, на? Ну, это, блядь. Это сабдек. Сабдек сейчас будет, нахуй. А, это только два, предстоит два, сабдек. Два. Теперь хуй буду рисковать, нахуй. Блять, блядь, доморосить, нахуй. Эээ, -э. слова, нахуй. Блять. Я сказал вначале, что я поймал дзэм. думали это. Хэй. Ладно, я хоть хуйнису, подожди. Вы думали, это Яндекс.Дэн. Сегодня я, блядь, повар нахуй, шеф повар. А вот Хазбик или Абдурой. Баринов, нахуй. Давай, натури. Или обдарки. баринов за Спартак, блядь. Ну, блядь, что за вафли на воротах, нахуй? Пошел Французские вафли мы еще не готовим на канале. Ну, разорван. футболу, под футболу, блядь. Не, не похуй. Ну вы долбоёб! А чем? Дай валан тайна! Дай валан, валан, валан. Не-не, твой, твой, кипс-то, кипс Валан? Пизда Владимир, нахуй ща будет с Магомедом! Хорошо. Блядь. И Ебать Хазбулан. Чуть Я хотя бы в сбор попал. Послабь, Пославь! Высший ворот! Смотри, сейчас он скажет, блять, что я ему его подал, и эта девочка будет так же подавать. Смотри, я сейчас просто мимо мяча пробегу. Бля, Давай. А сколько? А не, ладно, нормально. Блять, сука, слабо даже хуёло. Сюда туда, будь за Ладно. Да ебал я мужчина. Да. Да, ну, вот стою. он, форма, вот он, настоящий форвард. Кто вы без ваших колец, нахуй? Да. Еле-еле, там уголок, притирка со штангой. Четыре, я щас забиваю. Дай я первый нахуй, кипу нахуй, как батя, не батя, пьет. Батя нахуй! Не, я первый, не пьёс. Ладно, хуйня. Батя, пиздец, нахуй. Ситуация паттовая, нахуй. Вообще паттовая, нахуй. Блядь! Камень, ты чё, знаешь? Он как уебался на меня! И, короче, взлетел нахуй. И мне помог он хранитель. Сколько? сколько у тебя пока? Один, баный. Единица на. Кол Я тоже один, вроде бы. я. А это только ты стоял. Ты ты тоже. Ну я сейчас не бил, блядь, дура. Ты бил, мне ворота, не бил, баный. Ах, ты сука. Один мне уголок открыл побольше, думает, я туда бить буду. На Ты это тоже снимай как. Горячев уже не Чего боится ]ляется. камеры нахуй. На-нахуй. Блять, по центру нахуй пропустил. Ну-ка. А, ты первый пендель не забил, что ли? Нет. Я уебал в кольцо, ты не помнишь? Поскольку я уже, блять, мяч 4. Я сейчас буду вот просто бить на красоту, нахуй. Но, скажу одно, страшно. Очень. Я сейчас, блядь, выйду, нахуй, все, все. Ему в кабину закину, нахуй. А стояли только мы вдвоем, да? И вот сейчас, Тём, -то. Потом еще до Мирик. А кури. у тебя что, ноль? Один. А кому ты забил? Ты долбоем только что. А, все, иди нахуй. Ты долбоем. Самый кинал. Чеснок топку лапк пошли. Чеснок топку лапк -то пошел. Все, давайте. Пенальти на хвоп. Блядь. Сетку, поешьте, пожалуйста. На. Поближе, поближе, нахуй. комментирует там, ебать. И так не разглядишь, ну давай. Давайте вас усилим. Так тебе страшно или не страшно? Лабенька, мне, блядь, похуй уже. Да, нахуй. Туда я его! Пулышику ебал, нахуй. Ебейтесь, вот вы тестоту сдаете. Епите сейчас. Тебе блять на поле тесно нахуй. Может быть, пора задуматься о диетологе, блядь. Ебал! Футболу под блядь. А тебе нахуй, блядь, пора задуматься. Об а этом тонировании головы нахуй. Седает на нахуй. нахуй. Камень! Ой, Вы, сука, ауру победителя во мне зажимаете, нахуй. нахуй! сейчас катим. Ну долбоеб, да, перебей нахуй. Ебать ты шлюшка. Тема за тему сегодня или чё нахуй? Дайте я уебу мужским мечом нахуй, чтобы он с ворот слетел. Тем на? Пробил нас. 15 -15. Да, ни одного. Давай ты нахуй, <Persia> не, бой, <сíaz> <сíaz> не, бой, не бойся, не вот, сейчас не забьешь. Три человека со -а всей -а человек. -а. Блять, аж копчика отбил нахуй. Решил прыгнуть, блядь. Зайка, нахуй. Блядь. А -а -а. Сука, угадал, угол же, нахуй. все сделал, правильно, нахуй. Да угадать несложно, да, давно... сюда в нем. Кого, блядь, угадать? нахуй Тебе сколько тебе? Три. Три? Можешь сколько там стоит? Мяч одобренный FIFA. Esport. Ценного. Слышь, я бы в твоем месяца даже не прыгал, он хуячил нахуй, там бы минус руки был. Я на красоту играю. Нет похуй, у меня, блядь, миллион на. Копку. А? Шесть. Песня, Я а? убивать буду нахуй, они такой очень тяжелый. Но центр-то зачем? Пускай. Блядь, центр 5. хуйня, бля.